покупки к 1 сентября да это очень много чего говорит и особенно если отец воспитывает ребенка один это особенно тяжело почему я так скажу потому что я как бы вот этим делом занимаюсь да мы живем на две квартиры в одной ребенок со мной живет да? я его поднял от маленьких лет, при помощи тоже бабушки, с самого маленького, с самого с первого дня да вот 7 лет. И он поступает в школу. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, будут интересные, очень важные вещи. У ребенка необходимо, чтобы была прямая осанка. Понимаете, мы уже выросли, и уже не исправить, но ребенок, он как пластилин, и как раз первое, Покупки к первому сентябрю связаны как раз-таки с осанкой. Смотрим. Вот. Первая покупка, чтобы, ну, разумеется, этот стол. Кстати, очень рекомендую. Это не реклама. Это не реклама никакая. Да, этот стол. Я удивился производителю. Производитель Китай. Да, Китай. То есть, ширина он метр тридцать девять, да, тысяча триста девяносто миллиметров, высоту метр девяносто восемь, два миллиметра, да. Вот. Почему, как тут связана осанка? Во-первых, на что смотрим? Видите, здесь, почему он выбран из многих других? Посмотрите, уникальная вещь. Вот такие должны быть столы. Вот на это обращайте внимание. То есть должна быть задник у него, да? Должен быть задник. Во-первых, сюда ребенок может свои, ну, наклеить что-то или еще что-то. Во-вторых, он просто прочнее, да? Изделие тут довольно таки прочное, да? А во-вторых, когда человек садится на вот, кресло и понимаете, что происходит, он смотрит не вниз куда-то там, да? а смотрит на вот эту вот прямую поверхность, на которой может быть размещен монитор удобный, тоненький, какие сейчас модные. И правильно, да. То есть, взгляд его будет по прямой траектории. Что еще? Можно будет сказать, да. То есть, очень важен задник. Это чуть ли не обязательная часть. И, конечно же, сама ширина вот этого вот стола тоже должна исходить. Это скорее такой ноутбучного типа он был бы идеален. Потому что какие-то вещи, какие-то задачи он может повесить на задник, а в ноутбуке он может сидеть. как бы. Но также, если монитор хороший, тоже не вопрос, да, если его можно подвесить. Второе. Мы должны учитывать вот эту вот площадь. Понимаете? Вот эту площадь. Она должна быть учитана с тем, чтобы не быть слишком узкой или слишком широкой. Наоборот. Потому что если она будет очень широкой, она будет занимать очень много места и будет выпирать, как видите, вот шкаф. Вот он выпирал бы, да, тогда. То есть здесь все рассчитано, чтобы было место для монитора, было место он левша. То есть монитор будет расположен здесь, на высоте его глаз. Здесь будет место для мышки. Вот здесь, да, место для мышки. Здесь же уже будет вот клавиатура. Как бы так, вот такой сторонний вариант. Потом, что еще важно. Важно отметить именно сам материал. Материал должен быть действительно плотный. Не шмотьтесь, это покупка на всю жизнь. Не покупайте вещь на один, на два года, на три. Покупайте за делом на всю жизнь. Понимаете? Куда я не спрячу эту бутылку из-под же, Она все время... У нас пьют просто бутылизированного воду в основном. Так. Должны быть отделения как для книг полки, так и для игрушек. Смотрите. Мы сначала эту полочку используем для игрушек. Димочка использует, все вообще в естественном таком, почти в естественном, просто наведенном в порядке просто, да. То есть, здесь его диски, да, то есть, его планшетик, да, то есть, вот его диски, вот его приставочки там, ну, и так далее. То есть, здесь вот вдруг, потом могут быть это учебники, тома, если вы, вы его заинтересуете, допустим, какой-нибудь наукой, Понимаете? Очень удобно, если здесь планшет, а здесь, если мальчик художник или музыкант, и здесь вот ноты, посмотрите, вот так были бы, да? Ноты, представляете, как красиво, да? А если этого нет, да? Или рисунок, посмотрите. Вот. Мой чертеж тут был, правда? Ну ладно, ничего страшного. Вот, или рисунок, очень удобно для этой цели. Выбирать нужно белый цвет, чтобы обязательно был там какой-то белый цвет, да, хотя бы он должен где-то 30% быть, чтобы быть как бы веселеньким таким, и чтобы ребенок не впадал в депрессию, ни в коем случае никакие депрессивные цвета, синий, зеленый, даже слабо зеленый, он дает такую легкую, легкость такую, а потом оп, и уныние. Не надо, все только к учебе, к учебе, к учебе. Запомним, наши дети все одаренные. У меня ребенок аутист, и к семи лет он достиг необычайных результатов. Так что ваши дети и подавно научатся. На что еще смотрим? Вот эти полочки, если будет возможность заказать, то будет еще лучше. Делайте до самой высоты, до самого верха, да, вот это все. Извините, мы недавно переехали, тут вот просто некуда было положить, пока еще с подвалом не разобрались. Вот, здесь можно и альбомы класть, да. Интересная такая вещь, если вы будете сами заказывать, верхнюю часть вы можете сделать чуть пошире, чтобы такие широкие альбомчики для рисования. А по-моему, рисовать в альбомах, которые ну, маленькие, вообще ни о чем. Да? То есть раз размазнул краской и все. Следующее, сейчас я вам покажу еще один момент: нужно предусмотреть место для светильника. Здесь будет как? Я вам вообще рекомендую, что есть такие ленты, покупаете ленточку, к ней лет ленты, да, разноцветные такие лампочки, да, можно белые, желтые, какие хотите, да. Вы ее, вот сюда, ваш муж, эту ленту, она порядка 5 метров, вот сюда, я потом покажу, как это делать, будет инструкция, видите, вот здесь будет такая лента, да. Тут будет встроен Встроен инструмент, весь есть Встроен да? этот блок, все, кнопочку нажал И свет идет прямо Прямо вот так, я сделал Прямо будет под углом Понимаете, прям видно это так Под углом Следующее Что? Обратите внимание, что были обязательно Выдвижные Полочки, да Выдвижные полочки да? Ну там вот гуашки там и так далее так выдвижные полочки то есть так да часть должна быть закрытых часть должна быть открыта я настоятельно рекомендую одну вот такую полочку использовать для тетрадок а вторую вот всякие мелочи такие вот как вот такой клей тоже будет вам необходим да, то есть это типа как суперклей, только посильнее его там побольше. Да, этот носик отклея туда, положим. Да. Вот. Что еще нужно для, для прямой осанки и к первому сентябрю Сейчас мы готовимся к 1 сентября, уже 1 сентября фактически сегодня. да. Но выходим третье часов. Вот, стол. Стул или кресло. Как модно назвать. Давайте-ка его поставим на середину. Посмотрим, для ребенка это нормально? Нормально. Нормально, нормально. Ему где-то там оно большевато, вот в этом вот месте, да, вот в этом месте, да, вот настолько, да. То есть, это он вырастет в мгновение ока, да, в мгновение ока, а этот стульчик останется на долгое время, да. Вот э -э, этот вот, э -э -э, так сказать, этот стол, да. Датар стол у нас называется, компьютерный столик такой и, и можно найти как и парта, он стоил 179 копейками евро, это хорошая цена, хорошая цена за такую вещь, лучше чем за 100, за 80 и где не будет места, потом надо будет вам все равно его менять. Стол, что у него должно быть? Ни в коем случае никаких табуреток, вы угробите ребенка и угробите его осанку. Он не сможет трудиться потом. Мамы, мои дорогие, пожалуйста, и женщина, я вас так люблю. Не надо так делать. Ну и отцы, особенно подписывайтесь, и я вам дам их советам поднял просто ребенка, бабушка помогла, если даст интервью. Видите, колесики должны быть. Он должен быть довольно-таки надежным, хорошим, мощным, да, и нужно посмотреть, как ребенок на нем сидит, как ему нравится. Дима может в нем утопать, мой сын, да, то есть он в нем может сидеть, делать что-то часами по 5 часов, вот такой надо брать стул сразу. Если если вы видите, что он из него выпрыгивает через пять минут в первый день, это никак. И есть еще вариант: вам, допустим, подогнали какой-то хороший стол, подарили стул, вернее или как кресло, правильно, да, кресло, кресалс. И вдруг у вас такой момент, что вот ребенку он может не понравиться. Что делаем? Вначале есть инструкция, как собирать вот это дело. Берем, если он в коробке, отлично, <coughs> так просто разбираем. И поначально, поэтапно закручиваем вот эти все штучки, ставим колесики, закручиваем эти штучки, ставим это и тогда уже ребенок будет чувствовать, что это его рук дело и уже от него не отлипнет но пожалуйста, он должен быть не слишком кататься мог бы стоять и обязательно, чтобы у него была удобная прямая так, вот такая, как эта спинка примерно вот с таким прогибчиком, ни больше, ни меньше. Ну, вот примерно так. Да? И следующая покупочка, которая 1 сентября просто необходима. Сейчас я вам покажу папа, мама, мои дорогие. Я просто хотел выразить вам благодарность. Сколько трудов вы приложили бабушке, своей бабушке, Ольге Николаевне, своей маме. Да, вот еще очень важная вещь, рюкзак. Вот на этом, пожалуйста, не сэкономьте Потому что эта вещь очень недорогая, по сути дела Сейчас я попробую поставить, да? Но нет, наверное, не получится По сути дела, эта вещь не, не такая уж и дорогая, да? И, в принципе, на ней экономить, ну, как бы и не стоило бы Вот, меня, наконец, видно Ну, смотрите Извините, скоро будет все через компьютер, все будет отлично, когда идут запчасти Сейчас я вам скажу суть, на что надо обращать внимание Он тут наполнен, но это не беда Немножко мы вынем из него вещей, я выну то, что нам нужно будет Видите какие штучки, знаете, что это такое? Объясню, тоже для осанки ребенка Смотрите, обычный рюкзак у нас со скидкой стоит 30 евро да? хороший как бы спортивный такой средний рюкзак не туристический а спортивный а это получается школьный специальный рюкзачок который не для того чтобы ходить и без усталости быть видите а для того чтобы а, не портить спину во время переносов вот этих всех тяжестей обратите внимание вот именно такая должна быть вот эта вот вся поверхность, посмотрите внимательно он стоит 42 евро, мне сделали скидку 10 процентов посчитайте сами минус 4 евро да? то есть всего лишь на 8 евро он мне обошелся дороже там даже на 7 да? то есть, вот посмотрите Видите вот эти все вещи? чтобы дышала спинка, чтобы не потела. Ему эта осанка на всю жизнь особенно важен. Первый класс. Я не такой умный, просто вот жизнь заставила. Посмотрите мой канал, вы увидите мой опыт, что происходит. Да? То есть, там должно быть достаточно места вот. для всего. Посмотрите, все вот эти отделения, все нужно быть надежно, качественно, и все. Если он так сделан, в принципе, даже там бренд не такую роль играет, потому что такие вещи делают только очень качественные конторы. Тем более, эта фирма Thomas and Friends очень, очень рекомендую. Еще на что смотрим. Он должен быть такой вот квадратненький, как ранец, но и в то же время не очень старомодный. Смотрим еще на такое время. Это не реклама. Сразу говорю. Смотрите. Здесь ручка. Первая, она должна быть жесткой, но чуть-чуть мягенькой. Да? Вы понимаете, какая пластмасса эта? Вот. И второе, у него здесь внутри ручка, которая будет давить. А внутри по-моему, деревянный такой вот полукружочек, да? А на него надета пластмасса. И он будет его нести и радоваться. Мой ребенок первый день вообще только крутился вокруг этого рюкзачка. Поговорили. Так, вкратце. Теперь что нам нужно сказать? Для чего я достал вот эти вот вещички? Вот эти вот вещи. Да, давайте я вот сюда положу. Если понятен, да? э -э, смотрите. Нет, лучше не отвлекать ваше внимание. Вот, эти, вот это что это такое? Переходим опять в другой режим. Да? Что это такое? Я вообще не знаком был с такими вещами да, скажу я честно а это как раз таки для того, чтобы обратите внимание человек сидит человеку, будущему человеку мы влияем сейчас на его будущее понимаете если мы его усадим на парту как было с многими людьми которых я знаю и просто не хочется говорить как бы вот тетрадочка допустим да вот Ой, не получилось да, ну. Ну, в общем, разберетесь. Это все хорошо тут стоит, и все хорошо оно устанавливается. Просто у меня вот сейчас вот не получилось. Ну, возьмем, допустим, вот. Вот, вот, вот так. Ну, допустим, пусть будет для примеру, да. Или возьмем э, альбом для какой-нибудь, для рисования. Вот. Все равно вам 1 сентября он понадобится. То есть открывается так. Ну, перевернуто, задано вперед. Но ребенок, угол зрения, вот такой, понимаете? Когда падает свет, он не бьет ему в глаза, и одновременно он не портит свое зрение. Потому что от этого угла зависит тот процент минуса или плюс, который будет у вашего ребенка в зрении. Вот такие вот. У нас обязательные они стали в Латвии. Такие вот подклад ну не подкладки, а нам сказали три. Вот одна, вторая, нам сказали три, да, таких. Вот как они выглядят. Стоят они 2,50. Стоят они 2,50, пися да. Стоят они 2,50. Второе, еще вот из таких вот мелочей, и уже последнее, я вас утомил. Смотрите, вот такой планшет. Рекомендую всем на нем писать и так далее. Тоже человек садится, человек ставит. Есть такие еще даже специальные штучки, да, которая подставочка такая. да, как бы под углом становится. Лучше такие как бы брать или что-то делать такое, да. И на нем любой листочек в любом месте очень удобно студентам можно делать свой конспект. Давайте посмотрим. Попробуем что-нибудь сделать. Ну вот как бы так, как бы так, угу. ну вот, так такой чертежик маленький, да? То есть очень удобная вещь. К 1 сентября тоже нужна, и для осанки тоже она необходима. Потому что когда человек сидит вот в правильной позе, он может найти удобный вот такой вот для себя ракурс, который с тетрадкой просто невозможен. Спасибо большое вам, что выслушали меня. Спасибо большое вам, что выслушали меня, вот я чуть-чуть показался, аж даже взмок. Потому что, в принципе, это очень важно. Это очень важно отправить ребенка в первый класс, чтобы он был здоровый, чтобы он был... Как бы объяснить, чтобы когда вы его отдали в школу, прослеживался смысл этого чтобы он потом вырос человеком. Это наша цель. Вот, например, он будет сутулый и что вы думаете, что произойдет? Вот он будет сутулый и что тогда с ним произойдет? Просто он будет слабее, просто он не сможет поднимать тяжести, у него будет болезнь позвоночника. То есть он уже не будет такой вот опорой. Спасибо большое. Всем успехов в учебе, Ролики будут продолжаться. Извините, первый ролик немножко длинный. Это пробный, пилотный ролик. Скоро будет все очень отлично. Подписывайтесь на канал Абрамовича. Я поделюсь с вами опытом, как я поднимал сына, аутиста, сам инвалид со сломанной спиной и с женой инвалидом. Всего доброго.